Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Окигай Сегодня у нас торговля в режиме реального времени Теперь я буду публиковать как можно больше моей торговли Чтобы было как можно больше практики Примерно процентов 70 от всей моей торговли Итак, сегодня у нас будет Форекс и бинарные опционы Открыл я позицию на валютной паре британский фунт-доллар Анализ я уже провел, давайте я вставлю коротенькое видео с анализом а тот анализ, который вы видите, я опубликовал в своем новом проекте по трейдингу, который скоро я открою Итак, давайте смотреть анализ Итак, друзья, валютные пары, британский фунт, доллар, дневной тайфрейм, смотрите Опять же, наша стратегия, это импульс, скопление, импульс Общий тренд направлен на повышение Далее, перехожу на 4-часовой тайфрейм Рисую уровень Fibonacci Видим, да? Как цена реагирует на первую линию Далее, здесь у нас образовались паттерны, указывающие на повышение То есть, во-первых, образовалась консолидация Во-вторых, вот паттерн, указывающий на повышение Доджи, намекающий на разворот Паттерн поглощения Тени снизу и так далее То есть, много намеков на повышение у нас есть Далее Перехожу на часовой тайфрейм Здесь также образовалась ситуация Видим импульс Импульс скопления, импульс Рисую также здесь уровни Fibonacci, то есть у нас такая двойная ситуация получается. Видим, да, что э, консолидация образовалась на первой линии Fibonacci и ожидаем реакцию. Реакцию на часов тайфрейме вот до сюда, то есть коррекционное движение. Также возможно продолжение движения вверх по тренду дальнейшему на валютной паре британский фунт доллар, поскольку тренд у нас очень хороший и тренд пока сохраняется. Вот у нас прекрасный тренд на повышение То есть в основном я использую только одну стратегию Это паттерн движения плюс уровень Фибоначчи Как видите, позиция открыта Сейчас находится в прибыли Плюс 6 долларов Окей, это единственная ситуация хорошая, которую я сейчас нашел Теперь э, позиция открыта И мы переходим в торговле на БО Итак, я перешел на платформу Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая тема вам, вам больше нравится Более для глаз комфортнее Смотрите А Захожу в профиль то есть это светлая тема была Теперь включаю на темную тему Вот а Напишите пожалуйста в комментариях Какая лучше воспринимается Давайте сегодня поторгуем на темный Как обычно Итак, ищу ситуацию Смотрите, валютная пара евро, шестерский франк Находим нашу формацию Это импульс, скопление, импульс Видим импульс, скопление, импульс Далее рисую к этому, как обычно, уровень фибоначчи Коррекция по фибоначчи Видим, что цена пробивает у нас пока что первую линию. Возможно откатное движение резкое вверх или движение ко второй линии. Давайте посмотрим на общую картину рынка. А, окей, здесь находится у нас область поддержки в данном месте. Вот наша область поддержки, цена заходит в эту область и в ближайшее время возможно реакция на повышение. Я подразумеваю здесь наличие перекрытия, поэтому войду небольшой суммой сделкой, на повышение с возможностью перекрыться То есть перекрыть свой убыток, если цена пойдет дальше вниз А сейчас я захожу, чтобы не упустить точку входа Поскольку цена уже находится на первой линии Fibonacci Окей, вижу импульсное движение Перехожу на минутный тайфрейм И жду здесь затухание. Затухание цены Или реакция на повышение Ждем, смотрим Наблюдаем за движениями цены И готовимся заходить Окей, можно заходить. Окей, можно попробовать отработать эту ситуацию, если цена пойдет дальше вниз, мы с вами сможем перекрыться, поскольку мы этот сценарий в голове а, прокрутили и предугадали. Думаю, это понятно. Ребят, постараюсь быстро говорить, поскольку ситуации на рынке нельзя опускать. Если что, можете замедлять скорость видео. А, окей, буду искать ситуации дальше. Смотрите, интересная ситуация на валютной паре евро японская иена. Давай зайдем здесь на 30 минут сразу же. А, на повышение. На этот раз сумму сделку немножко повысим. Заходим на повышение. Смотрите, что я здесь увидел. Опять же, наша формация есть. Это импульс. Скопление импульс. Рисую уровень Фибоначчи. Опять же, по той же логике. Видим, что у нас опозвались паттерны, указывающие на повышение на первом уровне Фибоначчи. Смотрите. Вот у нас паттерн с большой тенью снизу. То есть паттерн, указывающий на повышение. После него небольшое Поглощение. То есть, вечно нам намекают на разворот. Итак, друзья, первая сделка по валютной паре евро-штабский франк заходит у нас в плюс. Как видите, словили мы реакцию на повышение, а, в точности по стратегии и по анализу. Еще раз, да, говорю, это импульс, скопление импульс. Коррекционное движение, это паттерн, указывающий на коррекционное движение. Рисуем уровень Фибоначчи. видите, реакция происходит от первой линии Фибоначчи. И словили мы с вами плюс. Смотрим, что происходит на валютной паре евро-японская иена. Пока что цена у нас стоит на месте. Даже понятно, почему. Смотрите, здесь на М5 образовалась такая же формация. Давайте нарисую. То есть, опять же, формация, указывающая на коррекцию. Но времени экспирации у нас еще остается. Поэтому ждем. Нашли мы ситуацию на М30. Если что, также возможно, будем повторно заходить или перекрываться. А теперь, друзья, давайте посмотрим ситуацию с Форексом. Теперь, друзья, давайте посмотрим ситуацию с форекс. Как видите, цена у нас ушла от нашего открытия И я считаю, что лучше переставить стоп-лосс без убыток Поскольку сегодня рыночные движения мне совершенно не нравятся То есть цена может спокойно пойти дальше вниз Не отрабатывая полностью свой потенциал Плюс ко всему, у нас здесь находится диапазон движения цены Давайте сменю цвет Цена у нас движется в диапазоне В небольшом диапазоне мы словили с вами отскок от области поддержки и я хочу поймать а, движение вверх пробитие области сопротивления и дальнейшее движение по тренду а если же цена у нас отскочит от области сопротивления то она вновь вернется к области поддержки и мы снова сможем открыть нашу позицию повторно поэтому лучше переставить стоп-лосс без убыток окей okay, переставил стоп-лосс также я оповещу моих ребят в моем новом проекте по трейдингу о том, что я переставил свой плос без убыток Итак, наших ребят мы предупредили и продолжаем нашу торговлю Смотрите, валютная пара новозеландский доллар-доллар Уж очень здесь хорошая ситуация, я прямо не могу ее упустить Давай зайдем здесь буквально на 15 минут На 15 минут Сумму сделки немножко побольше возьмем Зайдем на повышение Смотрите, что у нас здесь имеется Мы заходим на пробитие небольшого локального уровня сопротивления Опять же сменю цвет. Вот у нас локальный уровень сопротивления, происходит небольшое поджатие. А, тени, огромное количество теней снизу, а, встреч намекает нам на возможное повышение. Давайте откроем более большие тайфреймы, посмотрим на общую картину рынка. Видим, что шел мощный тренд на повышение. А, цена в любом случае должна корректироваться, и это хорошая зона для коррекции, поскольку здесь у нас находится... Уровень поддержки. Немножко отдаляю график. На часовом тайфрейме мы видим здесь хорошую область поддержки. Давайте ее нарисую. Область поддержки у нас имеется. И попробуем словить реакцию на повышение. Уж очень такое очевидное пробитие здесь у нас образуется. Поэтому здесь я зашел. Окей, евро, японская иена. Смотрим, что у нас здесь. А, сделка вероятнее всего зайдет в минус. Цена у нас ушла вниз. Если бы я немножко раньше заметил ситуацию на М5... То есть, вот это вот я не видел, я ориентировался только на М30. Опять же, ошибка моя, что я немножко поспешил, не посмотрел полностью общую картину рынка. Я бы увидел, что у нас возникла здесь формация, которая указывает на понижение. То есть, возможно, реакция вниз, только потом цена пойдет у нас дальше вверх. Вот такие дела. Ждем закрытия наших сделок. Итак, друзья, ловим импульс на повышение, пробитие небольшого локального уровня. А, До да, закрытия сделки на валютной паре евро японская иена остается 30 секунд. То есть здесь у нас сделка заходит в минус, а, висит у нас последняя наша сделка, давайте дождемся ее уже завершения и посмотрим на результат сегодняшней торговой сессии. Смотрите, друзья, остается полторы минутки, шикарное пробитие локального уровня сопротивления, шикарный импульс вверх, а, не зря у меня была такая уверенность в этой ситуации. А, дело в том, что а, кто меня очень давно смотрит, знают, ну и кто посмотрел мои старые видео, знают, что я раньше торговал по пробитиям локальных уровней. Я и до сих пор, конечно, совмещаю этот метод, но здесь... Просто чистая, идеальная ситуация, которая э, в прошлом много раз в себе отрабатывала. И я решил зайти за счет моей уверенности. То есть подсознание подсознании отложилась эта ситуация, на которую я очень часто заходил. И я ее помню подсознательно. Поэтому мне очень захотелось здесь зайти. И я здесь получаю плюс по итогу. Остается одна минута, конечно. Мало ли что. И за счет своей уверенности я зашел с суммой сделки в 20 долларов. То есть 10% от депозита. Э, вот как-то так. Итак, сделка у нас заходит в плюс. Шикарно. На сейчас торговую сессию на бинарных опционах мы заканчиваем, получили небольшую прибыль. Давайте внесем эту прибыль все сделки в статистику. Итак, пятое, пятое, пятое, восьмое. Окей, сейчас сделка у нас появится здесь, и мы внесем все эту статистику. Итак, копируем все это дело. Три сделочки за эту торговую сессию. Выгрузка из буфера, сохранить. Окей. И смотрим. За эту торговую сессию мы заработали 10 долларов. Отлично. Процент успешных сделок у нас сохраняется. Хороший, 74%. Будем с вами смотреть дальше. Итак, теперь мы переходим на Форекс. И давайте посмотрим, что у нас а, произошло с той позицией, которую мы с вами открывали. Ловим, ловим просто шикарный импульс вверх. А, плюс 10 долларов у нас уже есть. Нам нужно пробитие, помним, локального уровня сопротивления в данном месте. Также в крайнем случае я могу закрыть позицию. На этом уровне сопротивления, если увижу, что цена хочет совершить реакцию на понижение. То есть, что пробития у нас здесь не будет. Также я могу здесь закрыть свою позицию. Об этом я повещу моих ребят, если что. И на этом мы сегодня э, нашу торговлю заканчиваем. Всем огромное спасибо за просмотр. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте этому видео лайк. А, пишите в комментариях ваше мнение, вашу поддержку, вашу обратную связь. Задавайте вопросы, я постараюсь всем отвечать. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.